Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у вас там тема сегодняшнего онлайн-гадания, где и с кем встретит человек Новый год. Первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое времечко в описании под видео, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот-вот, а мы будем на луде скот смотреть, поэтому вот-вот такая интересная колода, если интересно, то интересно. Поэтому давайте посмотрим, можете загадывать, соответственно, себя, можете загадывать человека, который вам нужен, необходим, важен в жизни, поэтому за. Загадайте, я не знаю, себя и с кем-то, возможно, просто кого-то, трех-трех человек, но здесь четыре все-таки варианта, поэтому не 5, поэтому имейте тоже в виду. Поэтому давайте, где и с кем встретите новый а, Новый год. Либо человек, загаданный вами, либо сами вы. Тогда здесь я бы не... Если какие-то будут предпосылки именно мужчины там, а женщина там, я, конечно же, их скажу на том варианте, на котором это будет отображено. Поэтому, я надеюсь, мы друг друга поняли. Поэтому вот, ну, могут загадывать мужчин, почему бы, собственно, нет. У нас же человек, а человек тоже мужчина бывает, мужчина же тоже люди. А <свят> они просто хрен на ножках, поэтому давайте. <свят> давайте, здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Серьез такой. Где и с кем встретит человек Новый год? Где? Где? <свят> такая пятерочка Пентакли, такая интересная. Где с кем человек? Где? Где надумал, там и встретит человек. То есть здесь хитроумные, хитропупные все существа. Здесь они вот где они надумали, там они и встретят. соответствие, но. Поэтому здесь каких-то отклонений в планах, я бы не сказала, именно по где нету. То есть человек упорно для себя понял, где он будет встречать. Поэтому если что, здесь, правда, здесь человеку мнение одно там. Слышишь, я со своей женой буду, а не с тобой тут работать. Вот если что, если там вдруг там загадали сидела. Вот, поэтому здесь определенная есть тематика, определенно здесь пятерочка пентакли, мужчина уходит тут от всего в холод. Двойка жезлов, восьмерка чаш, и здесь, соответственно, паш-мечей. То есть, здесь я бы сказала, человек именно задумано уйдет туда, куда он уже где-то что-то приметил. Вне зависимости от того, какая будет ситуация в дома, на работе, с любовниками. То есть, если какие-то такие присутствуют моменты в жизни этого человека. То есть, если вы загадали себя, вы назначите, вы, назначите, вы придете туда, куда вы загадали, потому что это для вас важно. Здесь я бы сказала попажу мечей, здесь важно для человека, и, соответственно, так, поменять планы здесь только если человек хитрый, хитроумный, что-то думает и не особо что-то говорит. Вот тогда у человека, я бы сказала, могут поменяться планы, но это больше... Какой-то, какой-то, некоторые личности тут, если такие, в принципе, просто присутствуют, то, в принципе, может такое произойти, смена планов, но смотрите. но ну, человек для себя понял, где он будет, соответственно, Новый год-то встречать. Без разницы, кому больно, кому тепло, кому холодно. Возможно, некоторое жесткое такое понимание того, что слышишь, вот надо с семьей. вот. Там, не знаю. Давайте. Катя! С семьей, чтобы встретила Новый год, говорит Катина маму, Поэтому вот. А Катя будет встречать Новый год с мамой. Поэтому вот. Если вы загадывали свекровь, то со свекровью, если свекровь говорит, что со мной. Поэтому вот. Давай дальше. А, с кем? Вот. Хитропупные тут люди. С кем давайте встретит этот человек Новый год? С кем тут? Либо сами вы встретите Новый год. С кем? С кем придется, с попутчиками. Здесь у нас колесо, блин. Ой, отшельник, отшельник. как можно брать по такому по таким картам вообще что-то сказать? я тоже удивляюсь, ну что-то же можно. Очень интересно. Ну если у человека, в принципе, есть кто-то еще, Э, кого-то не обделит в общении и в отношениях. Если с кем-то ему надо куда-то уехать, то также, Возможно, человек, не, некоторые люди могут в пути встретить Новый год. Вот, вот как вот ты не, не смотри, смотри на меня в пути. В пути, когда куда-то перемещаются и тому подобное. Возможно, такой момент. А, вот похоже на человека, который Новый год на работе, да? Но здесь могут реально как-то в пути. Это один момент. Второй момент. Второй момент я бы здесь сказала, что не обделить никого. То есть теми людьми, кто очень сильно важен и необходим этому человеку. Причем очень-очень сильно. То есть тех о ком он не забыл и тех о ком он не забывает. Дорогие мои, поэтому если вы думаете, что нужна они, не нужна ли я ему, если такие вопросы, тогда и у меня здесь к вам вопросы, я не могу сказать с точностью, но наверняка, что именно с вами. Потому что здесь с нужными людьми, с необходимыми людьми, которые у него присутствуют в его жизни, либо которые нажил он по осуществлению некоторых своего пути кому-то. Поэтому вот здесь вот те люди, которые очень сильно важны. Возможно, сами люди важные по себе, по статусу, либо важные для этого человека на его пути, которые встретились. Я бы еще хотела даже сказать. Вот. Но он о них, я бы сказала, не забывает. Он об этих людях не забывает. Если что, поздравит тогда. Если у вас как-то забылось, то поздравит этот человек. Этот человек любит помнить всех. Он никого особо не пропускает. Он относится он ко всему этому Новому году по соотношению карты. и Отшельник, рыцарь, жезлов, пажмичей. То есть очень серьезно. То есть эти люди относятся к Новому году серьезно. И то, с кем они встретятся, как они это проведут. То есть я бы сказала с важными для себя людьми, с дамой, с дамой, с семьей, с важными людьми, с важными персонами в жизни. Возможно, не только у него, но, допустим, если он, то дама, то у дамы, если люди важны, то также и с ними. Да, но человек я бы не сказала, что всех как-то забудет. Возможно, какое-то некое... Знаешь, вот, по -по побыл, побыл, и потом уехал кому-то. Здесь также, кстати, может проигрываться. Поэтому с важными людьми человек встретит Новый год. Очень сильно. А, вот, поэтому вот. Давайте вот, короче, как так, спасибо вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант. Второй вариант. Ну, почему еще с важными людьми, я там сказала, потому что там не было, ну, основы той, которой там... Женщин, ну, например, какие-то сигнификаторов особо не высказала, потому что их там не было. Я бы не сказала, там, с любимой женщин, с важными людьми. Вот. Возможно, и сами по себе важные, поэтому я и не сказала, что там, с женой, с семьей. Вот. Здесь как-то в общем плане ни сигнификаторов не выскочила. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант, где встретит человек Новый год? Где встретит человек? Ну это суть надо. Ну. Где встретит Новый год? Второй у нас вариант. Как ургант прям. Ну что? Где? Ну как странно. Вот она троечка. Где придется, да? Хм, очень интересно. <смех> Кто здесь организовывает праздники? Возможно, вы организатора праздника загадали, либо какого-то такого момента, ну, снабжателя всего. Потому что где проведет Новый год человек? Там, где он сильно нужен сам. То есть где вот без него здесь как-то кто-то не справится. Без него будет не то и не так. То есть здесь вот такой человек очень важный, но для многих людей. Я бы сказала, я бы не сказала, что как он к этому относится. Здесь та личность, которая либо... Человек властный, либо человек сам по себе, который что-то имеет, какую-то важность и ценность на самом празднике. Возможно для кого-то отдельных личностей Либо для каких-то других людей Но здесь где? Где он сильно необходим Вот там встретит Новый год Для кого он сильно важен Вот здесь никто важен для него А для а он важен Для кого-то Вот с, тем, с теми людьми И возможно даже людьми Потому что здесь я не удивлюсь какой-то компании, Какой-то народ людей Либо какое-то разное какое сословие раз, Разные тут какие-то категории Карты все мне намекает на некоторые Некоторую такую фигуру, которая присутствует везде. Да, и кем он любим. Возможно, с кем он пережил трагедию. Поэтому вот здесь, я бы сказала, здесь именно любимый какой-то человек для кого-то. Кто-то на этом празднике этого человека очень сильно любит. прям причем до безумия. Возможно, потому что, правда, пережил какую-то катастрофу, катаклизм с этим человеком. Либо тут вместе какая-то пара, которая под какой-то катаклизм для себя пережила. То есть здесь очень важный человек, но важен он для многих людей, не только для этой, допустим, женщины, либо для этого мужчины. Но здесь, люби здесь есть любовь, то есть, возможно, с любимым человеком. То есть один из контингентов – это будет любимый человек, либо тот человек, который дорог этому человеку, на кого вы загадываете. То есть здесь, вот, здесь народ, толпа, но есть любимый, либо любимая рядом присутствует, либо тот, кто, кто очень сильно нужен человеку, также и необходим. Кого он снабжает, либо кого-то подвозит. То есть здесь именно какой-то такой э, человек, который все, все везде и, и, и, и всюду. Возможно, на колесах я не удивлюсь. Но я бы сказала, он важен. Он очень важен для, либо, возможно, в семейный круг, я даже не исключаю, очень даже сильно об этом хотела бы сказать. Некоторые в семейном кругу. Здесь важная какая-то персона, и там есть любимый человек в этом. В, этом, в одном из этих людей, которые рядышком, возможно, некоторые какую-то катастрофу вот, может быть, эти люди пережили. То есть вот здесь вот достаточно вот, такие, возможно, знаешь, с теми людьми, которые рядом и до конца. Вот знаешь, вот здесь я бы сказала так: То есть при любых обстоятельствах, но ну, все равно держат какую-то связь. Возможно, так. Но любимый тут есть для человека какой-то. Вот, давайте с кем. Уже я сказала с кем. Ну, ладно, давайте с кем. С кем, хорошо. С кем. Также у нас тут отшельник. Мужчина тут будет на празднике. Либо с мужчиной встретит. Семья. Семья, семейные круги. Но здесь также мужчина. Здесь несколько мужчин могут в этой контингенте, в этом контингенте, ну, в этой какой-то, ну, как-то все такое важное прям. Знаешь, важность, подчеркивание значимости, статуса. Это очень сильно чувствуется и по картам, и оно все и даже видно. Может, вы загадывали дедушку какого-то, либо загадывали важного человека, либо который держит бизнес, либо которого взрослого, либо даже, допустим, тоже, я не знаю, любимого, но дочь, допустим. Ну, вот какие-то такие важные, важного человека, возможно, Именно важность подчеркивает лично для того, кто сейчас здесь загадывает. Это тоже может, кстати, быть таким моментом. Но с кем, с тем, с, с, с, в, в том, в, в том кому он, с кем он уверен, семья, семейные круги, но там, возможно, либо сам такой человек сильный сам по себе, у нас мужчина король жертв с альбом, либо он с тем, с тем человеком будет, возможно, иметь какие-то связи, Возможно, разговаривать, переписываться. Если, допустим, братья, то, возможно, брату какое-то некоторое сообщение, послание я не исключаю на расстоянии. То есть здесь с семьей, семейный круг, обязанности, обязательства. Вот здесь важно, потому что это очень сильно. Поэтому здесь вот такие. Возможно, также этот человек встретит также важного для себя молодого человека на этом празднике. Очень важного. Дедушки, бабушки, братья, сестры вот здесь вот больше семейность. Поэтому Ланька, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал а, третий вариант, где и с кем встретить человек. Ну, могут. Можете загадывать себя, либо какого-то другого человека. Где? Сахар моя. Так, либо с другого варианта что пришли. <софрик> так, давайте не ругаться. Возможно, может такое случиться, что давайте с тем человеком, с кем поругается. Возможно, под Новый год. <софрик> либо ругается, да, сейчас. Ой, надеюсь, здесь все успеют на, на Новый год. Я очень на это надеюсь, что все успеют. Не дома. Не, -не. Не в своих холодильниках. Не то, где он заправляет. Не там, где он обитает. Здесь другое место. Возможно, это место очень важно для любимого э, человека, либо того человека, кому он испытывает чувства. То есть здесь, в другом месте, человек встретит Новый Гонд. Не там, где он обитает, либо планирует, либо где он переживает. Не там, где он живет. Где-то совершенно в другом месте. Но, возможно, это место значимо для другого человека. Да, здесь я бы сказала в другом месте, не там, где он сидит, не там, где он обитает. В другом месте. Место может значить для другого человека, то есть для... Вот вы загадали, допустим, на мужчину. Для этого мужчины важна, допустим, эта женщина. Возможно, у нее там где-то встретит. То есть здесь вот как какая-то важность, но не там, где он обитает, присутствует и находится. Совсем в другом месте, совсем в другой вселенной. Откуда-то здесь уйдет человек, дабы где-то встретить Новый год. Но не дома. Здесь не до не дома. Не знаю, кто здесь загадывал. Возможно, может, у другого дома человек. Либо там, где придется. Поэтому здесь я бы не сказала, что думаю. Не исключаю какие-то события здесь, случая, случайности, случаи, непредвиденные обстоятельства. Я здесь не исключаю. Возможно, какие-то шансы для кого-то здесь будут встретить другой, новый, другой совсем Новый год с другими людьми. Давайте дальше. С кем встретит Новый год? достойными для себя людьми, с достойными, нужными, необходимыми, которые составляют его Вселенную, вот, либо ее Вселенную. Здесь, здесь очень есть важность, очень душесчипательные отношения, тут тут, тот круг семейных взаимоотношений, где царит любовь, уважение, и ценится ум, ум и прагматизм людей. Здесь, возможно, также какое-то стечение обстоятельств но здесь также я бы сказала с любимым человеком здесь тоже может присутствовать на празднике любимый человек либо человек который составляет его вселенную то есть если вы загадали не знаю на мужа вы куда-то идете туда то это вот здесь хорошая бы позиция для такого расклада но если вы загадали чего, кого какого-то человека именно да допустим мужчина но он живет и не с вами то тоже я бы сказала вот тогда с вами тогда но здесь больше с любимыми для себя людьми, с нужными, с некоторым кругом, возможно, определенным, и не каждый входящий в этот круг. То есть определенный круг лиц, любимый, нужный, важный, необходимый. Вот здесь очень сильно теплые карты и добротой пахнет. Ну, возможно, какие-то категории лиц, которые вреднючки. Вот я не исключаю вредных лиц, очень даже сильно вредных, особенно на язык порой, но Поэтому вот, здесь вот какой-то круг. Также семейный, но нет, здесь скорее, понимаешь, здесь намного больше, чем семья. Возможно, для этого человека это не является семьей, а для этого человека просто нужные люди в этом кругу. Ну, то есть он не может, ну, допустим, вы можете загадать, ну, грубо говоря, похоже на ситуацию, когда человек уходит, но ну, туда, куда он не знает, да, допустим, где потому что не дома, в другом месте, но там важные люди будут, возможно, через кого-то также важные, для кого-то, но составляет некоторую такую идеологию, ну, такую нашу общину, где старее, есть свои старейшины, где есть свои какие-то молоденькие люди, где есть такие люди, некоторый круг, но, возможно, в этот круг входят не родные люди. Могут здесь в круг не входить именно семейные отношения. Но здесь как вот какая-то некоторая вот, знаешь, обобщенность с течением времени, которая произошла. То есть здесь, здесь круг людей, возможно так, что круг людей с течением времени, который накопился, вот всем и встретит Новый год. Поэтому вот здесь вот некоторая круг, сплоченность. Здесь, здесь понимаешь, здесь важна, важна не любовь, здесь сплоченность больше. Возможно, наконакопленное с течением времени, либо вот, -вот проходик идет, с течением времени какого-то, соответственно, очень значимый для этого человека. Тогда можно так сказать, но это прям похоже на другой вариант. Но здесь немного как круг, община, свое. Вот, вот знаешь, вот это, это отгораживает от других вариантов. Дружбанами. Дружбанами вообще возможно. Возможно, очень хороший вариант. Очень хороший пример. Такой вариант с дружбанами. Возможно, с теми, кто нажито много времени. С родными, но при этом еще плюс кто-то. То есть, ну, здесь вот какой-то такой момент. Очень-очень прям. Такой сильный вариант прям. Вот так. Давайте другой вариант, четвертый. Здравствуйте, кто выбрал... У нас интерес четвертый вариант. Четвертый вариант. Ну, про понятия, понимаешь, у всех людей разные, поэтому и, и, и, я подчеркиваю этими словами, что здесь разное. Но через понятия вот такие какие-то. А, здравствуйте, кто выбрал четвертый вариант. Давайте посмотрим, где и с кем встретит Новый год человек. Где, где этот человек новый год встретит? Где? <смех> а -а -а. где он встретит, оттуда он не выйдет. Вот здесь я бы сказала, хотела подчеркнуть именно там, где он надумал, где он нужен, но оттуда он, он никуда не уйдет. Вот здесь в определенном кругу, в определенной общении с определенными людьми, но он никуда не рыпнется. По первым вариантам там можно сказать, куда-то рыпнется человек, но здесь человек куда-то войдет, но оттуда не выйдет. Ну вот, вот я бы сказала, вот я, не дай бог, конечно, в плохом ком значении, но здесь именно в определенном месте, в определенный час и невозможность куда-либо выйти. Возможно, человек будет, да, там справлять дома, и все, он не выйдет из дома до самого утра, и все у него дома будут идти, и все у него дома будет происходить. То есть, возможно, не знаю, какой -то, с какими-то левыми да, людьми где-то встречает в каком-то, не знаю, общине, да, но при этом он там, он там селится и все, он не выходит никуда, он там. И здесь я бы сказала, он встретит там, откуда не выйдет. Вот, поэтому вот здесь я прям сразу, если это ваш там любимый человек, либо вы любовница, я не думаю, что с вами здесь, я прям сразу говорю. Но там вот где, вот откуда не выйдет, и немного дьявола, я бы сказала, хотела подчеркнуть некоторую узость и ограниченность его хождения, либо куда-то, куда-то, чтобы он куда-то пошел, либо куда-то ушел, либо кого-то поздравил даже. Поэтому, дорогие мои, здесь могут и любовные какие-то темы происходить с тем, кого он сильно любит, от кого не может отойти, да, ну, окей, можно так сказать, но смотрите, то есть здесь очень формулировка, я бы сказала, в общем плане именно дьявола никуда не выйдет. То есть зайдет, не выйдет. Как себе домой, не знаю. Зайдет в гости, выйдет, и зайдет в гости, и потом сразу домой. Тоже может такое, кстати, происходить. Но именно не в 10, не в десяти местах одновременно никуда не поедет, и если куда-то поедет, то я не... И если он поедет, то он оттуда не уедет, поэтому вот. Круиз. Да, это может быть реально какой-то круиз, какая-то община. То есть я не исключаю. Я не исключаю. Но он оттуда не выберется. Куда-то, чтобы кого-то там с кем-то поздравить. Здесь я бы сказала ограниченность в этом плане. А детей уйдешь. Ну, типа... А с кем? С кем встретит человек Новый год? С кем этот вариант встретит человек Новый год? Так, если что, если на самом деле кто-то идет на работе, то давайте так, здесь будет какой-то, давайте так, определенный человек, кто, в принципе, может как-то немного смущать этого человека. Кого вы загадали? Э -э -э здесь, в принципе, ну смотрите, с не особо, возможно, приятными людьми, либо с теми людьми, кому он там особо не привык, либо не привык видеть и тому подобное. Возможно, с тем... Человеком, кому он, в принципе, не особо-то питает каких-то эмоций, ощущений, и чувств. Поэтому вот здесь, вот как-то вот сложно, я бы сказала, возможно, просто человек очень холодно относится, либо к какому-то определенному лицу на этом празднике. То есть, вот здесь именно какая-то жесткость, холодность и какая-то небезукоризненность вот очень здесь видна. Возможно, человек к кому-то относится, либо к нему такое отношение может происходить. То есть с кем с неприятными для себя людьми, я бы не особо вот бы к этому сказала только из-за этой семерки Пентаклей. Возможно, на этом празднике жизни будут присутствовать те люди, с которыми бы ну, вот сложно как-то что-то делать, либо с кем не поделаешь, с кем ничего не поделаешь, есть какие-то обяз... обязательства и обязанности. То есть я бы сказала больше вот не выберешься. Возможно это начальник определенно, либо работа также не исключая, либо тот человек, кто, кому в принципе ну у человека выбора нету. Вот так он будет справлять новый год. Нету выбора у человека. Вот так вот надо. Вот вот смотрите сами решайте сами. Поэтому вот. Могут либо здесь друзья быть? Да, могут. Если здесь будут какие-то... Э, возможно, будут в вашем кругу, в некотором общении какие-то люди не особо приятные. Возможно, кто-то с кем-то кого-то притащит. Поэтому, если вот с друзьями, то э, с друзьями и из друзей не выйдете. Но, но смотри, чтобы там, возможно, будут какие-то люди, что, в принципе, как-то неприятно просто могут как-то сделать, либо какие-то быть обидки. Поэтому вот здесь как-то так. Вот приходится как будто человеку здесь, возможно, будет либо мириться так, либо как-то действовать именно так. То есть вот здесь как-то приходится. Здесь как-то должно приходится и необходимость. Так-то, так-то, так, -то, так, -то, так -то. Возможно, это чисто точка зрения того человека, кто сейчас здесь присутствует и загадывает. Я не исключаю. Возможно, это необходимость именно вот для этого человека. Что ему надо тут встретить и никуда далее. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые классные онлайн-гадания. Поэтому, если вы хотите знать о картах немножечко больше, переходите на Бусти. Я желаю вам всего самого наилучшего. Хорошо вам встретить Новый год. И пока-пока!